Здравствуйте, дорогие зрители! С вами снова я, Елена Нохина, руководитель налогового юридического консалтинга в компании «Мое дело». Мы продолжаем знакомить вас с интересными темами, которые актуальны в данный момент для каждого из нас. Если вам нравятся наши ролики, не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь своими реальными ситуациями, обсуждаемые темы. А сегодня мы обсудим тему, которая, на наш взгляд, достаточно интересна и актуальна и очень востребована среди бизнесменов. Поэтому поговорим мы о брачном договоре. Почему среди бизнесменов? Раскроем это в процессе нашего ролика. Поможет нам разобраться в нюансах этого вопроса наш уже постоянный эксперт Ольга Гладкова. Оля, передаю слово тебе. Спасибо, Лен. Я рада снова приветствовать наших зрителей. Лен, как ты верно заметила, брачный договор в нашей стране действительно становится достаточно актуальной темой. Сейчас все больше пар заключают такие договоры, и на первый взгляд, вроде как кажется, все предельно просто, однако имеется много особенностей, которые нужно учитывать. Поэтому в рамках данного видео я попробую осветить все эти моменты. Да, еще раз подчеркну, тему брачного договора. Она не просто актуальна, я буду еще дополнительно сказала, она достаточно пикантна и имеет свои нюансы. Поэтому зачастую в таких вопросах нужна поддержка, конечно, квалифицированного специалиста рядом, чтобы не упустить все самые важные моменты, а также хороший информационный ресурс не будет лишним. Поэтому в качестве такого ресурса компания «Мое дело» всегда готова поддержать своих клиентов, в том числе и бизнесменов или каких-то разовых клиентов, в том числе и физических лиц, и подложить, например, справочную систему бюро, а также, возможно, правая поддержка специалистами компании «Мое дело» в разных продуктах на определенных тарифах, где есть юридическая поддержка. Ну, вернемся к теме сегодняшнего интервью. Оле предлагаю начать нам с самого понятия, в чем же суть вообще брачного договора. По своей сути, брачный договор – это возможность для супругов определять собственные правила владения имуществом. Да. Это самое главное такое определение брачного договора, и надо отталкиваться от него. У нас же в России, наоборот, скажем так, бытует мнение, что брачный договор – это просто там, дележка, проявление недоверия, любовь друг к другу. Ну и, конечно, никому на момент э, планирования свадьбы да, или накануне самой свадьбы, конечно, неохота думать о разводе, о конфликтах или о чем-то еще. Вот. Поэтому все-таки надо разделять понятие, что это правило владения имуществом. Туда, либо просто недоверили друг другу. Да, Лена, действительно, в России брачный договор еще не так популярен, как в западных странах, и многие наши соотечественники по-прежнему относятся к нему крайне предубежденно. В практике юристов есть случаи, когда свадьба расстраивается из-за того, что кто-то из будущих супругов настаивает на заключение брачного договора. Но то, что брачный договор нужен только при разводах, достаточно однобокое представление о его назначении. Хорошо, а давай тогда как раз таки для наглядности подскажем нашим зрителям, почему же выгоден брачный договор. Как я уже говорила, с помощью брачного договора супруги могут сами определить правила владения и распоряжения имуществом. Если формулировать коротко, брачный договор прекратит режим совместной собственности на существующее и новое имущество, защитит личные активы одного из супругов в случае, если второй вдруг финансово прогорит, решит вопрос наследства. Хорошо. Действительно, пункты все такие ключевые. И важно понимать, что в любом случае брак – это в первую очередь партнерство. да, И у каждого супруга действительно в праве могут быть какие-то определенные интересы, которые он в праве защищает. Да? Также эти пункты, скажем так, регулируют не просто отношения между а, двумя партнерами, но в том числе и между будущими наследниками, если, скажем так, семья планирует детей а, и тому подобное. Потому что иногда отношения бывают не только между супругами, но всегда есть родственники которые, скажем так, могут также влиять на перипетии внутри семьи. Хорошо, Оль, давай-ка мы приведем тогда примеры для наглядности нашим клиентам. По семейному кодексу все нажитое в браке является совместной собственностью супругов и делится пополам, 50 на 50. Брачный договор может эту норму отменить и установить другие правила. Например, все, что записано на конкретном супругом, будет только его собственностью, и второй супруг на это имущество претендовать не сможет. То есть, допустим, к примеру, если в браке приобретается квартира и записывается на супругу, а муж по условиям брачного договора не вправе претендовать на эту же площадь, соответственно. И если он, к примеру, организует автосервис, ну, станет его владельцем, так сказать, жена не сможет претендовать на долю в бизнесе и на доходы от него, соответственно, правильно? Да, все верно. Режим прекращения совместной собственности очень востребован прежде всего бизнесменами, которые таким образом защищают свой бизнес от раздела на тот случай, если что-то вдруг пойдет не так. Кроме того, бизнес отделяется от семьи, и владелец может продавать или покупать доли в ООО, не советуясь, со вторым супругом. Да, такая возможность брачного договора очень востребована на самом деле, тем более, что не всегда супруги готовы договориться о том, куда вкладывать деньги или какое дело начинать. Да, все верно. Ну, я думаю, продолжим пример с бизнесменом. Предположим... Они с супругой пришли к соглашению, что на нее записывают квартиру и жилплощадь становится ее единоличной собственностью. А муж по своему усмотрению распоряжается своей, ну, например, тем самым автосервисом. Он продает долю в бизнесе, заключает сделки, вкладывается в новое дело, берет кредит на развитие. Ну и в какой-то момент, возможно, сделать что-то неудачно, и у него появятся долги, кредиты или убытки. А в этой ситуации, Оля, как лучше всего постраховать супруги себя в брачном договоре? Да, Ленка совершенно правильно заметила, ведь мы, ну, не каждый... Понимает, что никто не застрахован, не застрахован от каких-то проблем в бизнесе. Да? Банк может предъявить претензии, там, штрафы начислить за просрочку, подключить судебных приставов и так далее. В этом случае имущество супруги будет защищено, если в брачном договоре сказано, что совместной собственности у мужа и жены нет. У мужа только то, что записано на него, у жены то, что по документам принадлежит ей. И все вопросы кредиторы смогут задавать только супругу. А жена, ну и дети, если они есть, не будут рисковать своим жильем. Хорошо, раз мы заговорили еще о детях, давай подчеркнем, а вот вопрос наследования имущества, мы тоже можем включить в брачный договор? Да, и такие моменты тоже можно предусмотреть. А можно ли прописать в договоре, к примеру, что в случае развода один супруг получает все, а другой остается ну, абсолютно без ничего, скажем так, по русской поговорке «гол как сокол». Здесь предлагаю обратиться к семейному кодексу. В нем существует такое понятие, как крайне неблагоприятное положение. И кодексом также установлено, что суд может признать брачный договор недействительным полностью или частично по требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение. Хорошо, Оль, а давай-ка мы тогда расскажем нашим зрителям, что это за положение-то такое крайне неблагоприятное, поскольку пока это звучит довольно размыто. Если операция на судебную практику, то это ситуация, когда в брачном договоре идет речь о лишении одного из супругов всего имущества, то есть ну, когда человек остается буквально ни с чем. Хорошо. А если мы говорим о том, что имущество поделено не с перекосом, а не по справедливости, скажем так, то в этом случае договор можно признать недействительным? Нет, это как раз не повод. Если, к примеру, одному из супругов достается квартира, а другому машина, суды считают, что договор А Раз стороны договорились об этом, значит нет основания отменять такое соглашение. А если один супруг был под давлением, скажем так, не хотел подписывать, но его заставили? Именно по этой причине брачный договор обязательно должен зарегистрировать нотариус. Он удостоверяет, что стороны пришли к согласию, каждый понимает, что он подписывает и зачем. То есть обе стороны находятся в ясном сознании, твердой памяти. Вот здесь, дорогие зрители, хотелось бы немножко подчеркнуть, что обратите внимание, что наличие, скажем так, в этой цепочке нотариуса а не просто так. Потому что это действительно это то звено цепи а, при заключении брачного договора, которое определит меняемость обоих партнеров, соответственно, да, и способно будет каждому из них разъяснить конкретные пункты договора, не просто юридически, но и человеческим языком, как это будет действительно отражаться на нем в дальнейшем. Хорошо, спасибо большое за такие наглядные примеры, интересные. Думаю, теперь самое время озвучить, что же нельзя включить в брачный договор. На этот счет в Семейном кодексе есть отдельная статья, которая как раз описывает, что не может ограничивать брачный договор. Если говорить простыми словами, то договор не может ограничивать права супругов, например, на обращение в суд не может регулировать обязанности супругов в отношении детей, не может содержать условия, которые будут ставить одного из супругов в неблагоприятное положение. То есть, в отличие от западной практики, где договор может включать все, что угодно, скажем так, все, что можно и нельзя, к примеру, допустим, у голливудских актеров обычно ну, вот есть такой договор Тома Круза и Кати Холмс, который состоит более чем из 900 пунктов, и в нем, к примеру, есть такой подпункт, что жена должна соглашаться со всем, что говорит муж. Вот такие, скажем так, неадекватные приписки в договорах, в Российской Федерации возможно брачный? Нет, такое, конечно, невозможно. Семейный кодекс ограничивает брачный договор только условиями, касающимися имущества. Хорошо, а давай тогда хотя бы кратко по пунктам сформулируем, какие правила, даже если они будут включены в договор, не будут работать? Или, говоря юридическим языком, они будут признаны ничтожными? Если коротко, то это все положения, которые регулируют личные отношения. К примеру, нельзя в брачном договоре определить ответственность за измену или оскорбление. Допустим, один супруг изменил другому, и поэтому тот, кто изменил, должен компенсировать это определенные суммы. Нельзя определять за другого выбор профессии. Например, муж или жена... Обязан сменить профессию, к примеру, школьного учителя на переводчика. Нельзя устанавливать условия получить образование. К примеру, один из супругов обязан закончить химфак, чтобы полноценно помогать второму бизнесу. И если этого не сделать, будут определенные штрафные санкции. Нельзя определять продолжительность брака. К примеру, поживем 10 лет и хватит. Нельзя требовать родить ребенка определенного пола. Ну, допустим, не будет нужного пола, на поддержку не рассчитывай. Нельзя определять, с кем останется ребенок или дети после развода. Хорошо. Ну, как мы знаем, что на практике обычно нельзя, но все-таки люди хотят. да? То вот давай здесь подчеркнем и ответим на такой вопрос. Что случается, если подобные условия все-таки добавить в брачный договор? Здесь для наглядности рассмотрю примеры судебной практики. Супруги включили в брачный договор условие, что если муж изменит, он заплатит за это всем своим имуществом. Верховный суд признал этот пункт незаконным и обратил внимание, что в брачном соглашении недопустимы отступные за измену. Поэтому разумнее все связанное с личными отношениями из брачного договора исключать. Дорогие зрители, здесь хотелось бы опять дополнительно подчеркнуть, что объективно, действительно, это невыгодно включать такие условия, потому что случаи суда, не будут в любом случае признаны ничтожными, исключены и тому подобное, а что говорит о том, что можно зря просто потратить свои деньги, свои ресурсы финансовые да, на такие судебные процессы, поэтому старайтесь сразу прописывать, скажем так, адекватные пункты договора и обращаться, соответственно, к квалифицированным нотариусам, специалистам, которые вам этот брачный договор составят для того, чтобы там не было изначально таких подпунктов, которые просто, скажем так, попросту бесполезно использовать в брачном договоре и тратить на них свое время. Хорошо, а вот если в договоре у нас есть условия, которые поддерживают еще одного из супругов, ну, к примеру, если развод... Инициатива мужа. То есть мы не говорим как ранее об измене, да, просто говорим о том, что просто развод по инициативе мужа, и он берет на себя согласно договору обязательство выплачивать бывшей супруге такую-то долю от своего дохода. Такое возможно? Да, такое возможно. В брачном договоре можно прописать свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из супругов, Семейных расходов определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака, а также включить в брачный договор любые другие положения, которые касаются имущественных отношений. И если, Лен говорить о определенном тобой примере, права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут ограничиваться определенными сроками, либо ставятся в зависимость от наступления или от ненаступления определенных условий. Хорошо, тогда подведем итог. Брачный договор в России – это документ, который может отменить для конкретной пары правила, по которому все нажитое в браке – это, скажем так, совместная собственность супругов. И в случае развода делится 50 на 50, верно? Да, все так. Супруги могут определить свои условия совместного владения имуществом или вовсе отказаться от него, решив, что у каждого из них будет личное имущество и претендовать на собственность другого никто не вправе. В то же время мне хотелось бы тоже добавить, что брачным договором нельзя покушаться на права и свободы личности, соответственно, нельзя регулировать личные отношения к этим брачным договором и выставлять условия и правила жизни для другого. Да, Лена, абсолютно так. Плата за супружескую измену, дележка детей в случае развода, установленный режим дня, правила поведения и любые другие подобные условия, все это ничтожные законы силы не имеет. Хорошо, ну тогда перейдем к самому интересному. Если уж все-таки такой вопрос назрел, скажем так, на него пара решилась, то что делать паре, которая решила оформить брачный договор? Как ей это сделать? Прежде всего нужно понимать, что брачный договор следует заключать максимально осознанно. Сегодня вы в прекрасных отношениях и не хотите привередничать, уступая не самым выгодным для себя условиям. А завтра отношения испортились, и вы будете сожалеть, что отнеслись к договору слишком легкомысленно. Говоря по-другому, если один из супругов слишком доверял второму и подписывая брачный договор, не стал ни вчитываться, ни вдумываться, то в дальнейшем, обратите внимание, это не будет поводом признать договор недействительным. Далее, именно так. Брачный договор – это юридический документ, который имеет определенные последствия. Поэтому отнестись к его составлению нужно со всей серьезностью. Оль, ты ранее уже упоминала о необходимости заверять договор у нотариуса. Это же обязательная процедура. Далее, это обязательная процедура. Без подписи нотариуса документ не будет признан. Присутствие нотариуса стороны подтверждают, что заключают договор, находясь в здравом уме и ясной памяти, действуют добровольно и без принуждения. Да, здесь хотелось бы еще раз подчеркнуть, я уже говорила это ранее, но <свечу> еще раз дополнительно. А, присутствие нотариуса в данной цепочке опять взаимодействия партнеров при заключении брачного договора в первую очередь необходимо для определения вменяемости, для а, конкретного и правильного пояснения условий договора, соответственно, а, ну и для того, чтобы нотариус видел, что нет никакого принуждения, да, что действительно оба супруга согласны, что это воля и заявление обоих партнеров. А, поэтому обратите внимание и, пожалуйста, всегда подписывайте договор у нотариуса. Любая бумажка, подписанная между собой, просто так, она никакого юридического значения не имеет. Это просто абсолютно бесполезный документ. Обязательно обращайтесь к нотариусу. Оль, а какое-то еще условие, кроме свидетельства нотариуса, обязательного к соблюдению, чтобы брачный договор вступил в силу, есть? Нужно ли, к примеру, там вперед зарегистрировать брак, а потом подписывать договор? Или это совершенно не критично? Нет, договор можно подписать еще до официального вступления в брак, то есть до свадьбы. Но действовать он начнет только после регистрации брака. Хорошо. А если жених и невеста решили сразу договориться о заключении брачного договора, заверили его нотариуса, а свадьбу назначили через год, вот с какого момента у нас будет действовать договор? А с момента их законного вступления в брак. То есть весь год уже подписанный договор не действует. Как только жених и невеста станут законными мужем и женой, соглашение с работой. Хорошо. А есть еще какие-то тонкие моменты, о которых мы еще с тобой не поговорили. Но я думаю, нашим зрителям было бы о них очень важно знать. На мой взгляд, стоит упомянуть о том, что, во-первых, нельзя в одностороннем порядке отказаться от исполнения брачного договора. Во-вторых, изменить или расторгнуть его можно только по обоюдному согласию. Если стороны не смогут договориться, придется обращаться в суд. А если будет такая ситуация, что супруги развелись, поделили имущество по брачному договору, он прекращает свое действие? Прекращает. Однако те обязательства, которые по договору предусмотрены на период после развода, продолжают действовать. Да, беседа у нас с тобой вышла сегодня достаточно насыщенная, интересная такая, и тема такая пикантная, правда. А, столько тонкостей все-таки у брачного договора. Обратите внимание, дорогие зрители, то есть это не просто бумажка, да, и она немало не менее важная, чем любой договор в бизнесе. Уважаемые зрители, будьте, пожалуйста, внимательны. Прям еще раз повторюсь за наше видео, всегда обращайтесь к профессионалу, к квалифицированному специалисту при заключении такого договора. И здесь хотелось бы еще осветить такую точку зрения, что надо понимать, что брачный договор регулирует право следство, да, разделение имущества и тому подобное. И это не просто так. Для наших бизнесменов очень актуальна, скажем так, такая ситуация, когда в бизнесе происходят финансовые трудности. Мы даже на примере, в процессе ролика это озвучили, и никто не застрахован от этого. Но может быть множество факторов, не только там налаженный вами, производственный процесс, да, хороший финансовый поток оборотов средств и тому подобное, хорошая прибыльность. Но, к примеру, пока в последние годы произошла пандемия, да, и она внесла Большие коррективы в бизнес в Российской Федерации. Бизнес серьезно пострадал от этого. И надо понимать, что лучше застраховать. Свою семью, да, своего партнера, своих детей, если они у вас имеются, и заключить договор так, чтобы в случае каких-то экстренных финансовых ситуаций, которые у вас случаются в вашем бизнесе, пострадали, скажем, пострадал только бизнес да, и, допустим, только один из супругов, но остальные члены семьи от этого никоим образом не потеряли ни в своем имуществе, ни в своих активах, ну и так подобное. Да, Лен, согласна абсолютно с тобой. Тема, правда, очень актуальна и со множеством подводных камней. Со своей стороны, хочу порекомендовать, если вы решили заключить брачный договор, то предусмотрите все моменты, все нюансы. То есть, чтобы каждой стране... Не было каких-то проблемных моментов, да, никто не был обижен. То есть поделите, если уж делится имущество, то поделите его по-честному. Ну, надеюсь, нашим зрителям сегодняшнее обсуждение позволит определить для себя важные моменты и расставить приоритеты в этом нелегком вопросе. Оля, спасибо большое тебе за подробные пояснения, за такие доступные примеры. Мне было сегодня очень интересно пообщаться. Дорогие зрители, если вам понравился наш ролик, подписывайтесь на наш канал, будьте в курсе всех важных и актуальных тем. Если тема стала вам интересной и что-то осталось непонятным, то обязательно, конечно, пишите комментарии, мы дадим вам обратную связь. Желаем всем удачи!